РУМЦ СЗФО ЧГУ представляет адаптационный онлайн-курс по вопросам содействия трудоустройству студентов с инвалидностью «Технология карьеры». Тема номер 4. Деловое общение. Особенности устной деловой коммуникации. После того, как вы определили, что вас привлекает, проанализировали свои навыки и умения, оценили свои способности и желания, поговорили с людьми, которым удалось получить работу, их устраивающую и приносящую им удовлетворение, вам необходимо приступать к поиску работы. Поиск работы обычно включает в себя две фазы – пассивную и активную. Пассивная фаза представляет собой сбор необходимой информации, а также размышление и анализ. Активная фаза связана непосредственно с действиями, направленными на организацию встречи с работодателем и саму эту встречу. Деятельность, связанная с трудоустройством, Предполагает вступление в деловую сферу, которая, в свою очередь, предполагает знание принципов и правил делового общения. Деловое общение – это межличностное общение с целью организации и оптимизации того или иного вида предметной деятельности. Производственной, научной, коммерческой, управленческой и так далее. Далее мы рассмотрим основные принципы делового общения, особенности устной и письменной деловой коммуникации. Самопрезентация, вербальный имидж. Сегодня многие специалисты подчеркивают, что для того, чтобы сделать карьеру, необходимо сравнивать себя с рекламируемым товаром, то есть расхваливать свои достоинства и желать продать себя подороже. Когда вы предлагаете себя на рынке труда, вы обязаны, как правило, самостоятельно осуществлять те функции маркетинга, которые на предприятии выполняют отдельные служащие и специалисты. Овладение методами самомаркетинга является необходимым условием успешной карьеры. Имидж – это целенаправленно сформированный образ, какого-либо лица, предмета, явления, выдающий определенные ценностные характеристики, призванный оказывать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и так далее. Имидж складывается из всей совокупности черт внешнего облика, речи, манеры поведения. Он также включает в себя процессуальную сторону, эмоции, темп речи, восприятие и так далее. Внутренней стороной имиджа являются интеллект, эрудиция, ценности, характер. Имидж для человека, делающего служебную карьеру, должен сделаться центральным объектом внимания. Мы должны знать, что в нашем образе привлекает, а что отталкивает окружающих, за счет чего складывается впечатление о нашей компетентности, надежности, решительности. Чем увереннее мы управляем своим имиджем, тем меньше робости будем испытывать, и тем легче нам будет реализовать свои цели. Важные имиджевые черты профессионала это умение грамотно общаться, здоровый образ жизни, уверенность в себе. Высокая самооценка, позитивное отношение к жизни, умение радоваться, желание меняться, умение рисковать при здоровом чувстве самосохранения. Имидж – это всегда единство внутреннего и внешнего. Имидж должен быть отражением внутренней сути и прочно базироваться на ней. Имидж должен постоянно подкрепляться реальными делами. Имидж основывается на социальной и личной ответственности. Первое впечатление и имидж. Основные факторы, по которым у человека формируется первое впечатление, это внешний вид, манера поведения, Независимость человека, поза, речь, манеры, взгляд, соблюдение общепринятых норм, отношения, как человек смотрит на вас, как ведет разговор, принимает он вас как личность или нет. Если участнику деловой коммуникации не удается так преподнести себя, чтобы сформировать у партнера положительный и престижный образ, рассчитывать на успех не приходится. Постарайтесь разобраться в себе, определить свои сильные и слабые стороны. Для самопрезентации важно помнить о своих достижениях и потенциальных способностях и возможностях укреплять уверенность в собственных силах. Первое впечатление складывается на основе вербальных – то, что мы говорим, вокальных – то, как мы говорим, и визуальных – то, как мы при этом выглянем компонентов общения. Вербальные компоненты – это смысл первых десяти слов, в число которых входят слова приветствия, представление себя, передача вашего отношения к встрече. Обязательно произносится и имя человека, на которого вы хотите произвести хорошее впечатление. Вокальные компоненты. Это то, как мы говорим эти слова. Скорость, интонация, тембр, громкость, ударение, ритмика. Для каждого слова существует только один способ его написания и более сотни различных на слух и по смыслу вариантов его произнесения. Вокальная гибкость придает семантическое многообразие одним и тем же словам. К визуальным компонентам, то, как мы выглядим в процессе общения, на которые следует обращать внимание, относятся мимика, взгляд, жесты, осанка, одежда. Многое из того, что вы хотите сказать, вы можете выразить своими жестами, одеждой и манерой поведения. Внешний вид и манера держаться при прочих равных условиях являются условием карьерного роста. Манера держаться в сочетании со стилем одежды может на 90% Определить отношение к человеку в деловом мире. Ваша культура и ваша хорошая одежда – это возможность сделать скрытый комплимент окружающим. Вы мне нравитесь, и я хочу вам понравиться, потому что я уважаю ваше мнение. Не пренебрегайте этой возможностью. Большинство компаний имеет свой стиль одежды. Если этот стиль обозначен как элемент корпоративной культуры, то при приеме на работу вам скажут об этом. Даже в тех компаниях, где нет официальных требований к стилю одежды, на самом деле негласные требования существуют. В этом случае внимательно приглядитесь, во что одеты сотрудники фирмы. Главное – почувствовать нечто общее, что используется каждым. Смотрите на ведущих специалистов, либо на тех, кто занимает ключевые позиции, и оденьтесь под них. Роль невербальных средств, в создании имиджа делового человека. Открытые жесты – это такие жесты, когда движение рук направлены от тела. Закрытые – когда движение рук направлены к телу. Остановитесь на спокойных жестах одной руки, допустим, в такт речи, со средним положением ладони. Жесты уверенности – это обязательно прямая спина, развернутые плечи, ровное положение головы, взгляд в глаза. Типичными жестами уверенно по себе человека с чувством превосходства будут либо закладывание рук за спину за с захватом за запястья, но не в замок, либо закладывание рук за голову. Этот жест характерен также для всезнаек. Жесты превосходства бизнес-этикет употреблять не рекомендует. Опущенные плечи, согнутая спина, склоненная голова тоже будут не в вашу пользу. Жесты согласия – это кивание головой, раскрытые глаза, легкая улыбка. Поза несогласия или жесты вытеснения, взгляд в пол, брови сведены, корпус, корпус отвернута собеседника. собеседника, пальцы снимают с костюма несуществующую ворсинки. Советуем контролировать степень вашего несогласия. Жесты готовности завершить встречу, разговор выражаются в подаче корпуса вперед. При этом руки опираются на колени или ручки кресла, а корпус постепенно разворачивается к двери. Если любой из этих жестов появляется во время разговора, следует либо сменить тему, либо завершить разговор. Жесты неготовности слушать, говорить, принимать решения связаны с расфокусированным взглядом и общей позой расслабленности. Никогда нельзя допускать позу расслабленности, если вы хотите произвести хорошее впечатление на собеседника. Наш образ – это наш портрет, который мы показываем окружающим. Он должен работать на нас, а не против нас. Должен правдиво отображать лучшие качества – и при этом быть простым и искренним. В бизнес-практике особое внимание уделяется такой личностной характеристике, как способность вызвать доверие. Существует ряд приемов установления контакта. Это улыбка, доброжелательный взгляд, приветствие, включающее в себя рукопожатие и слова. Обращение к собеседнику по имени отчеству, проявление дружеского расположения, использование для этого комплиментов видимого участия, подчеркивание значимости собеседника, фирмы, которую он представляет, проявление уважения к нему, демонстрируемого словами, мимикой, жестами. Позой, организации пространственной среды. Открытое признание достоинств вашего собеседника. Дейл Карнеги выделил следующие правила для человека, желающего произвести хорошее впечатление. Первое. Искренне интересуйтесь другими людьми. Второе. Улыбайтесь. Третье. Помните, что имя человека ⁇ это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Четвертое. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о самих себе. Пятое. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. Шестое. Внушайте вашему собеседнику, Сознание его значительности и делайте это искренне. Уверенность в себе – это важная составляющая самопрезентации. Для развития уверенности в себе делайте следующее. Перестаньте критиковать самого себя. Перестаньте жаловаться. Займитесь своей физической формой. Обретите независимость. Смотрите на мир позитивно. Бизнес-психологи предлагают пройти следующие 14 шагов для формирования уверенности в себе. Первое. Признайтесь себе в своих сильных и слабых сторонах и, соответственно, сформулируйте свои цели. Второе. Решите, что для вас ценно, во что вы верите, какой вы хотели бы видеть свою жизнь? Насколько ваши планы соответствуют сегодняшнему дню? Третье. Проанализируйте свое прошлое. Разберитесь в том, что привело вас к нынешнему положению. Поймите и простите тех, кто заставил вас страдать или не помог. Простите себе все свои ошибки и не возвращайтесь к плохим воспоминаниям. Вспоминайте только успехи. Четвертое. Чувство вины и стыда не помогут вам добиться успеха. Не предавайтесь им. Пятое. Не забывайте, что каждое событие можно оценить по-разному. Реальность – это результат соглашения между людьми называть вещи определенными именами. Будьте терпимы к людям. Шестое. Никогда не говорите о себе плохо. Особенно избегайте приписывать себе отрицательные черты. Глупый, уродливый, неспособный, тупой, невезучий, неисправимый. Седьмое. Ваши действия могут подлежать любой оценке. Если они подвергаются конструктивной критике, воспользуйтесь этим для своего блага но не позволяйте другим критиковать вас как личность. Восьмое. Помните, что иное поражение – это удача. Из него вы можете заключить, что преследовали ложные цели, которые не стоили усилий, а возможных последующих, более крупных неприятностей удалось избежать. Девятое. Не миритесь с людьми, Занятиями и обстоятельствами, которые заставляют вас чувствовать свою неполноценность. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на уныние. Десятое. Позволяйте себе расслабляться, прислушиваться к своим мыслям, заниматься тем, что вам по душе. Так вы сможете лучше себя понять. Одиннадцатое. Практикуйтесь в общении. Помогайте тем, кто испытывает страх и беспокойство. Будьте открытыми для общения. 12. Перестаньте чрезмерно охранять свое «я». Оно гнется, но не ломается. Кратковременный эмоциональный удар лучше, чем изоляция и бездействие. Тринадцатое. Выберите цели. Достигайте их. Хвалите себя за каждую мелочь. 14. Помните, что вы неповторимая личность.